Два жирорастворимых витамина – четыре. Это витамин А, витамин Д, парой говорю, потому что эти витамины являются прогормонами. И коферментную функцию они не выполняют. Следующий витамин – это витамин Е, во всех его формах тоже сейчас будем говорить. Он тоже не является коферментом, по а крайней мере, не открыто пока это коферментное действие. И четвертый витамин – это витамин К, который мы упомянули. Вот у него есть коферментное действие. Видите, это вот такой тонкий вопрос. Давайте поговорим о витамине Д подробнее немножко, потому что сейчас это очень актуальный вопрос и с точки зрения борьбы с коронавирусом и с другими проблемами, о которых десятилетиями молчали. Итак, витамин Д – прогормон. То есть он является предшественником гормонально-активных продуктов, которые мы с вами потом назовем. Формы наиболее распространены D2, эргокальциферол, это обычно из растительных источников, и D3 или холекальциферол из животных источников. Ну, вы знаете, что витамин D вырабатывается в коже, синтезируется в коже при солнечном облучении, при достаточном количестве солнечных лучей. Ну и кажется, что это все очень доступно, но для северных регионов, в частности, для Санкт-Петербурга это достаточно серьезная проблема. То же самое для Прибалтики, где очень мало солнечных дней. Ну а искусственный загар в ультрафиолетовых камерах требует определенной осторожности по спектру ультрафиолетового излучения, потому что есть область коротковолнового излучения, которая может быть канцерогенной. Ну, а источником является рыбный жир. Она содержится в жире в печени рыб, в мышцах рыб, кстати говоря. Ну, в сливочном масле, если оно произведено из настоящего молока, а не молока, сделанного на основе пальмового масла, в сливках и так далее. Суточная доза. Если возьмем справочники, то суточная доза совсем не та, которая вот на слайде написана для взрослых. Десятилетиями принимали по 400 международных единиц. Одна международная единица, то есть один микрограмм, это 40 международных единиц. Значит, по 10 микрограмм мы принимали витамина Е, э, Д и каждый раз предупреждали. Смотрите, будьте очень осторожны, витамин D накапливается в жировой ткани, как все жиросторием витамины, это правда, и дает массу побочных действий, вплоть до летального исхода. Теперь мы говорим, из страны ЕС, я вот был в Европе, продается витамин Е в дозе 2000 международных, сейчас он и у нас продается в таких дозах, это 50 микрограмм D3. D3 более активная форма, чем D2. Поэтому мы сейчас, вот я и написал, что доза 2000 международных единиц, а большие дозы надо принимать под контролем содержания витамина D в крови. Сейчас эти методы существуют, и вполне возможно, что, может быть, и большую дозу принимать надо для того, чтобы ликвидировать десятилетние дефициты. Вот представьте себе, значит, получается, что мы все время создавали искусственно пятикратный дефицит витамина D. И отсюда масса проблем, которые вот сейчас всплыли. Вот это односторонние подходы к проблемам, о которых мы с вами говорим. Что же на самом деле происходит? Ну, здесь формулы приведены, вы на них не обращайте внимания, если они вам, так сказать, не очень знакомы, я просто словами назову. Итак, Витамин D, мы сказали, образуется в коже. Это прекрасно, когда мы летом загораем, очень хорошо. Этим летом особенно не позагорать. Вот иметь в виду надо. Это дает много, потому что витамин D накапливается в жировой ткани, достаточно долго сохраняется. И это может быть таким путем, которым можно получить определенное количество витамина D, но надо проконтролировать. Синтезируется в коже. Он из холестерина. Из холестерина. Каким образом идет синтез из холестерина, мы рассматривать не будем. Синтез самого витамина D3. А вот его трансформация принципиально важна, потому что работает не сам витамин D, D3 или D2. D3 чаще применяется. А работают два его метаболита. Первый метаболит – образуется, а, это я специально. Первый метаболит образуется в печени, он называется кальций-диол, а второй основной гормонально активный образуется в почках и называется кальций-триол. Вот кальций-триол является основным гормонально активным метаболитом витамина D. Я не использую химические названия. Он, видите, 1,25-гидрокси-эрго-кальциферол. Вот это и есть кальцитриол. Проще говорить кальцитриол, потому что химические названия – это для специалистов, для профессионалов. Ферментная система, которая управляет и в печени, и в почках, называется известным вам именем «Цитохром-П-450». Определенные формы, мы о них будем с вами говорить подробно, у нас будет лекция по этой проблеме, это очень серьезный вопрос. Вот синтезируются эти гормонально-активные формы. Но мы с вами только несколько раньше видели, какие компоненты влияют на работу цитохрома P450. И поэтому я хочу особо подчеркнуть это, этот момент. Вот то, что говорят о витамине D, практически мало кто, я слышал всего два выступления, вот сколько слушал различные выступления в разных, и в Ютьюбе, где угодно, различные специалисты, только два человека сказали, вот о том, о чем мы сейчас с вами говорим. Про витамин D, для того, чтобы он трансформировался в свою гормонально активную форму, нуждается в достаточном количестве витамина С, Витамин Е, витамин В2, витамин К, в минералах магний, подчеркиваем магний, железо, цинк, селен. И вот если этих минералов не хватает, а, а это не если, это действительно так, мы с этого с вами начали, значит принимаемый нами витамин d 2 в количестве 2000 международных единиц не работает эффективно поскольку он не трансформируется в, свою, в свои активные формы, прежде всего, в кальцитриол. И, конечно, важное значение имеет нормальное функционирование и печени, и почек. Они могут быть изначально, вообще-то говоря, скомпрометированы. Так что это тоже немаловажное обстоятельство в работе витамина D. А вот дальше. Дело в том что витамин D работает по ряду механизмов. Я говорю витамин D, но имею в виду, конечно, кальций-триол, и мы об этом должны не забывать. Вот это очень важное положение, и я бы очень хотел, чтобы вы не только запомнили это, но обязательно притворили в жизнь, буквально сегодня, или завтра утром, принимая витамин D3, 2000 единиц там, в капсулах, предположим, он жирорастворимый, значит, обязательно все сопутствующие компоненты, которые были названы. Так вот, витамину D3, поскольку он жирорастворимый, свойственны и генные механизмы действия и мембранные механизмы. То есть он, как жирорастворимый компонент кальций триол, тоже, естественно, я об этом и говорю, триоли, проходит через мембраны и клеточные, и ядерные мембраны, связываются с рецепторами и регуляторными участками генома и активируют синтез белков костной ткани того же остеокальцина, остеопонтина. Одновременно активируются гены, то есть ингибируются гены, которые провоцируют, то есть которые кодируют синтез провоспалительных факторов, провоспалительных интерлейкинов, так называемых. Мембранные эффекты связываются с мембранными рецепторами и влияет на работу кальциевых каналов. Любой гормон, я думаю, что не надо об этом говорить, имеет источник, транспортную систему, что исключительно тоже важно, тоже обсудим, и приемник по существу сигнала – это рецептор. И повреждения может быть на любом этапе, на любом уровне, на стадии генерации, на стадии транспорта и на стадии гормон-рецепторного взаимодействия. А кальцитриол – это гормон по существу. Вот во всех этих делах с обменом витамина D участвует 200 генов, ну, даже пишется больше, он регулирует активность более 200 генов. Вот этим объясняется многостороннее действие витамина D. Ну, D3 обычно используется. Конечно, на уровень метаболизма кальция, фосфора, формирования костной ткани. Отсюда многолетнее, многодесятилетнее применение препарата витамина D, кстати, рыбьего жира для профилактики рахита у детей, тогда еще в те годы, в те годы не знали о том, что рыбий жир – это еще омега-3 жирные кислоты. Между прочим, не, невольно получали дети даже в военное время, а я такого же происхождения, предвоенного даже, да, омега-3 жирные кислоты, вот вместе с хорошим рыбьим жиром. Далее, витамин D3, опять повторяю, через кальцитриол, ускоряет всасывание кальция в кишечнике и возврат его, то есть реабсорбцию в почных канальцах повышает уровень в крови, регулирует остеогенез, способствует притоку кальция в костную ткань и отложения в матриксе, регулирует отсорцию фосфатов, способствует образованию остеокластов и синтезу белков костного матрикса. Вот такое глубокое на уровне генома действие витамина D через свои метаболиты. Но сейчас выяснились и новые аспекты действия витамина D. И я все время подчеркиваю, его метаболит прежде всего d 3 Прежде всего, он участвует в активизации противовирусного, противотуберкулезного, противогрибкового иммунитета. Сейчас для нас особое значение по, по ситуации имеет противовирусный иммунитет, против коронавируса. И сейчас популярно много разговоров о витамине D. Но я хочу напомнить о тех сопутствующих компонентах, витаминах, которые необходимы для активации тех форм цитохром P450, которые дают нужный метаболит противовирусный иммунитет. Кстати говоря, туберкулез тоже никуда не делся. Его просто на время забыли, но он никуда не делся, заболеваемость туберкулеза очень высокая. Вот противотуберкулезный иммунитет – это немаловажное обстоятельство. Вот пройдет этот острый период с коронавирусом, вспомнят и о туберкулезе. Ну, снижение иммунитета, если это даже, не дай боже, вирусная и коронавирусная инфекция, здесь очень важно, Дефицит приводит к частым простудным заболеваниям, хроническим инфекционно-воспалительным процессам, встать и в легких, в почках, развитие аутоиммунных процессов что касается иммунитета. Он подавляет развитие демилинизирующих заболеваний, косность – это тоже аутоиммунное заболевание, я имею в виду рассеянный склероз. Он играет огромную роль в профилактике онкологических заболеваний, прежде всего толстого отдела кишечника. Но это истина, кстати, очень старая, и, к великому сожалению, об этом очень мало говорят. Американцы давно уже опубликовали такие работы, ну, лет 20 тому назад – по поводу онкопротекторного действия витамина D. Витамин D предотвращает развитие сахарного диабета и ожирения, нормализует артериальное давление, тормозит развитие атеросклероза и последствий типа ишемической болезни сердца и эндентериита, то есть атеросклероза нижних конечностей. Он важен для стимулирования синтеза мужских половых гормонов и профилактики тех проблем, которые возникают и не только импотенции, а вообще нарушение обмена веществ, созревание яйцеклетки у женщины и таким образом влияет на репродуктивную воспроизводящую функцию. Вот какие аспекты действия, кратко, действия витамина через его метаболиты. Это очень важное значение имеет, я хочу еще раз подчеркнуть, обязательно комбинация витамина D 2000 единиц Витамин С, мы дальше с вами будем сейчас говорить о витамине С тоже, надеюсь, успею, 500 мг хотя бы в сутки, стандартные дозы витамина С, которые приводятся во всяких источниках, ничтожные, буквально 50-60 мг рекомендуется витамина С. Этого достаточно для профилактики и цинги, это правда. Но витамина С намного больше аспектов действия. Поэтому 500 мг витамина С, а при продромальных проблемах, в 3-4 раза больше кратковременно. Далее, витамина В2, рибофлавина, порядка 2-4 мг. Витамина К, мы о нем будем сегодня говорить и о дозах, я потом дозы назову, они зависят от пола. Витамина Е тоже сейчас будем говорить, порядка 100 мг натурального витамина Е. Что касается доз цинка, селена, железа, мы об этом с вами уже говорили, и можно напомнить, селена максимальная доза разрешенная у нас 150 микрограмм, а в Японии 350 микрограмм селена органического, так что можно это учесть.